Всем привет дорогие друзья, с вами яблочный эксперт и как вы поняли сегодняшняя тема у нас касается как же работает iPhone R7, что это такое и стоит ли его покупать. Пожалуй, начнем с того, что вообще такое RSIM. RSIM это специальный чип для разблокировки iPhone от оператора. С помощью данного чипа iPhone сможет работать со всеми операторами мира. Большинство смартфонов, которые привезены с США, границы Европы, привязаны к оператору. То есть они не будут работать в странах СНГ, а с R-SIM будет такая возможность. Пожалуй, единственный выход из данной ситуации r вставляется вместе с карточкой в смартфон, дальше нужно выполнить легкую процедуру разблокировки, которая есть в инструкции с чипом. Какие же минусы R7? Это чуть больше разряжается батарейкой за слабого сигнала постоянного поиска сети. Пожалуй, хрупкость самого чипа, он уж очень нежный и повредить его не составит никакого труда, что приведет его к негодности. Пожалуй, из плюсов это только то, что доступная цена. То есть, на r -SIM эта цена будет стоить, я покажу на примере iPhone SE, 4,5 тысячи гривен. То есть, без r -SIM, как вы понимаете, это будет 7000 гривен в данный момент. То есть, цена, допустим, 250 долларов и 150 долларов. То есть, разница в 100 долларов, как вы понимаете. Вот. Но все, опять же, зависит от устройства. Чем дороже устройство, тем больше будет разница 100, 200 долларов и так дальше. Но есть один нюанс. Это то, что если бы вы купили устройство новое с магазина на гарантии, он бы был на обслуживании и не переживали за какие-либо технические неисправности, как вы понимаете. То есть я никого не призываю, никаким из вариантов выбирать только вам. Я вас лишь призываю к тому, чтобы вы поставили лайк, подписались на мой канал, поделились этим видео с вашими знакомыми вот, и прожимали колокольчик, чтобы потом не пропускать мои новые видео. Всем пока.